Если оборудование, смогу ли я его забрать? Во-первых, вам не нужно обращаться к разным организаторам. Ответить на такой вопрос может тот, кто курирует этот лот. Вы уточняете у конкурсного управляющего, что является предметом залога по конкретному лоту – оборудование или дебиторская задолженность, и что в дальнейшем с этим предметом будет.